Друзья, всем привет! С вами на связи Татьяна Каверина. Сегодня хочу показать Велберис вам и хочу показать личный кабинет Faberlic. И посмотрим, где лучше. Итак, я зашла в личный кабинет Faberlic. открыла здесь продукцию и сейчас зайдем на Велберис. Фаберлик. Ну, с чего мы начнем? Ну, например, откроем... Пятновый водитель универсальный. Смотрим, сколько он стоит. 166 рублей. Заходим в личный кабинет. Вот он. Универсальный спрей пятного водителя. Сколько здесь он стоит? 96 рублей. Он стоил 300 рублей, потом на него была скидка. И сейчас, если вы зарегистрируетесь, он будет стоить 96 рублей. Сколько он здесь стоит? 166. М -м. Чувствуете разницу? Что будем еще смотреть? М -м, абсолютно любую продукцию сейчас возьмем. Парфюмерная вода для женщин. 714 рублей. Заходим. В личный кабинет. Ароматы. Так, смотрим ароматы. Очень много ароматов. Вот эта водичка. Нашли. Так, сколько она здесь стоит? Ваша цена 444 рубля. Здесь 714. Слушайте, мы практически в половину. Я понимаю, что люди так зарабатывают, но это уже ваше право. Покупать на Валберес или все-таки регистрироваться в компании Фаберлик и делать заказы и экономить. Видео маленькое. Поэтому больше ничего показывать не буду, делайте выводы сами.